Всем привет! С вами Сергей Иванов я продолжаю голодовку Samsung. Предыдущее видео исчезло в неизвестном направлении, снятое на эту тему, так что приходится перезаписывать видео вот в таком положении, можно сказать с рук и с ног. Это третье видео по теме голодовки Samsung, так что продолжаем. Сегодня я вам расскажу довольно-таки интимные подробности про голодовку так значит на пятый день моей голодовки произошла интоксикация организма как это проявляется значит жар в теле, такая легкая ломота днем когда ты с делами занят это не чувствуется а вот когда ты в состоянии покоя то есть вечером когда уже отходишь ко сну это очень сильно напрягает ну и тяжесть в кишечнике. Ну это связано с чем? Пять дней я не ходил по большому. Кто знает, как работает кишечник? Нет пищи, нету продвижения каловых масс. Понятно, да? Вот. Поэтому единственный выход из этой ситуации это полная чистка кишечника. Как вы понимаете, вот этой штукой вы не обойдетесь никак. Это совсем другая, иная процедура. Подробности процедуру я, конечно, вам не буду рассказывать. Если кого-то интересует, можно в интернете поискать, как произвести чистку кишечника. Вот. Там разные способы, механизмы разные там и так далее. Значит, я провел чистку. Вот... После того как произвел чистку кишечника через полчаса мне стало намного легче, а на следующий день я даже себя намного лучше почувствовал. То есть получается вот этих всех все пять дней то что вот я голодал, пил воду, вот была там головные боли, тяжесть, там слабость и так далее, то после этой чистки стало намного легче то есть я могу только предположить если бы я эту чистку сделал сделал скажем на второй день может даже можно было избежать приема обезболивающих от головы и головных болей но я не знаю я это только предполагаю то есть это чисто такое предположение и вот. Значит, на этом тема не заканчивается, чистки кишечника, там есть много нюансов, об этом я расскажу позже, поделюсь с вами интимными подробностями, вот. но без чистки как бы никак. Подписывайтесь на канал.